Что выбрать? СПА-процедуру или чистый дом? Ответьте на три вопроса, только да или нет, и узнаете, что для вас станет идеальным подарком. Вы можете позволить себе утром спокойно позавтракать и навести красоту минут так 30. Количество кастрюль у вас на кухне больше, чем количество косметики на туалетном столике. Вы уделяете уборке дома больше времени, чем уходу за собой. Ответили? У вас больше «да». Ваш идеальный подарок – набор косметики для дома «Чистый дом». Два универсальных средства для уборки и салфетка из микрофибры для трудновыводимых пятен. Эти средства позволят вам максимально удалить кухонную грязь, очистить любые поверхности и сохраняет поверхности чистыми более длительное время. Эффективно, экономично и абсолютно безопасно. Кухня сияет? У вас отличное настроение! у вас больше нет. Ваш идеальный подарок – набор для тела спа «Сокровище Востока». Крем-гель для душа «Сокровище Востока» обладает чувственным ароматом, подарит нежность и заботу каждой клеточке вашего тела. Роскошная текстура глубоко очищает и интенсивно питает кожу. Плюс сухое масло мист для тела, скраб для тела и бамбуковая мочалка. Погружайтесь в атмосферу лучших спа-курортов каждую неделю. Устройте себе отдых, заряжающий энергией и позитивом на долгое время. У у вас есть выбор – получить подарок спа-набор для тела или набор безопасной косметики для дома. Как это сделать? Вам необходимо зарегистрироваться или быть уже зарегистрированным и не иметь оплаченных заказов в Фаберлик. Оформите и оплатите заказ 30 апреля по 20 мая на сумму от 359 гривен в Украине, от 1199 рублей в России, от 35 рублей в Беларуси, от 5999 тенге в Казахстане, от 359 лей в Молдове, от 22 евро в Европе. В ценах каталога для вас стоимость заказа меньше на 20%. процентов И в следующем каталоге с 21 мая разместите заказ и добавьте любой роскошный набор в свой заказ. Это спа-набор для тела «Сокровища Востока» или набор безопасной косметики для дома «Чистый дом». И еще в следующих восьми каталогах вы можете покупать хиты «Фаберлик» по фантастически низким ценам прямо сейчас. Обратитесь к тому, кто поделился с вами этим видео за индивидуальной консультацией или перейдите для регистрации по ссылке под видео. Сделайте один шаг в красивый, стильный, модный и уютный мир «Фаберлик» вместе с нами. Меняешься ты – меняется мир!